В моей шпаргалке это идет как э, «коронавирус и оружие» под заголовок. Нифига себе. То есть тут звучит завлекательно. То есть вдруг выяснилось, что полиции не хватает для поддержания правопорядка. Стали появляться заявления, что, пожалуй, на какие-то небольшие, незначительные правонарушения никто выезжать и не будет особо. Если там связано с насильственными действиями, то пожалуйста. Вот. Поэтому э, на, на фоне этого такая же вот идея появилась, что кормить, значит, и содержать там э, преступников, опять же, с легкой э, статьей тоже не имеет смысла. Плюс там очень повышенный риск заражения. Ну и народ, конечно, стал потихонечку сходить с ума, и у нас тут обвал по продажам оружия и амуниции идет. То есть, э, очень огромная когорта людей, которые раньше. Либо индифферентно относились к оружию, либо были против второй поправки. И вообще показывали пальцем, просто сломя голову, закидывая врага за спину, как ты выражаешься, бросились скупать все. То есть я тут, слава богу, успел подзатариться, потому что сейчас ни онлайн, ни в магазинах купить уже практически ничего невозможно. И если раньше покупали там AR, а Калашниковы, то есть то, что обычно демократы с криком «у-у, assault мы запретим, как только придем к власти», то сейчас сносят все и вся, какие-то револьверы Второй Фу, Первой мировой войны и гражданской войны этих американских штатов. То есть, чего только народ покупает практически все. Какие-то очень странные калибры, которые ты никогда там в жизни нигде не найдешь. Вот все сметено. Ну, те, кто этим занимался раньше, они приветствуют новых братьев по разуму. Начинаем их обучать, показывать, объяснять. Мне очень, очень, очень радостно все происходит в этом плане. Но демократы не дремлют. И под шумок решили ввести в огромную поправку. Начина... Называется он uh, House uh, HR. Не помню. HR 5.1.17. Мне почему запомнился? Потому что очень легкие цифры для запоминания. Это закон, который девелирует вторую поправку в США просто на корню полностью. И, э, у тебя <смех>, примерно так же происходит как получение прав там в России то есть никаких на оружие. то есть тут все веб-сайты забиты все крутят пальцем у виска ну, в общем ждем когда это будет битва но просто все охреневают что вот именно такого момента они дождались когда знаешь под шумок может вот и говорил что будет вот как бы на фоне коронавируса э, что еще можно <смех> провести какие там Действия или там какие-то события, которые мы можем пропустить. Ну вот, например, отмена второй поправки в <с> Конституции США можно пропустить. <с> то что если это примут, то все, это можно вешаться. Но слава богу, у нас пока наш Трамп <с> у руля. <с> Я думаю, тут даже шансов нету ей близко подойти. Ну и эти, как обычно, губернаторы штатов распоясались. И мэры дем демократические. То есть в некоторых местах они запрещают покупку. Оружие в некоторых местах закрывают эти оружейные магазины. Но опять же, тут же народ поднимается, адвокаты, лоббисты, тут же в суд губернаторов тащат. В Пенсильвании в пятницу в прошлое, вот не в это, а в прошлое, он принял такой закон, который запрещает оружейным бизнесом торговать оружием уже в понедельник. То есть за выходные его притащили в суд. И в понедельник он уже сказал: Ну ладно, все остальное закрывается. А вот оружейные магазины можно продолжать. Потому что ему, как сказали, дядя, ну это вторая поправка, в принципе, у тебя еще перевыборы даст, вот этот подумай, хочешь ли ты заморачиваться с таким огромнейшим геморроем просто. Это вот насчет тюрем. Хорошо. Очень рассказал это. Очень познавательно для наших зрителей. Вот один только вопрос. Ты говорил про какие-то калибры, сказал там, какие-то необычные. Я сразу, знаешь, в связи с необычным калибром Представил себе то, что называется утятницей в Америке. Очень любили раньше. Помнишь, такие ружья, они были второго, четвертого калибра охотничьего калибра имеется в виду. То есть, ну, вот там я не знаю, как больше чем пищали или там фузия, калибр был вот, стреляли мелкой дроби, чтобы сразу всю стаю там, убить, вдвоем, вдвоем стреляли, то есть из этого ружья не видел никогда такие, вот представил, что сейчас где-то там в магазинах завалялись и продают такие, уже нет ничего, шаром покати, пришел говорит, ну что-нибудь продайте, тебе такую тятницу достают четвертого калибра, вот такой как, как пушка, да очень-очень смешно, конечно. И вот спрашивают тебя тут, э, как ты считаешь по поводу тех прививок, которые нам делали в Советском Союзе? Может быть они имеют отношение к э, вот этой пандемии? Если это боевой вирус, если его выпустили, э, то может быть это сделал Путин, и может быть часть населения России, ну кто жил в советский период, привита, как ты считаешь? Вот твое личное Я... мнение... Я, слышу, я думаю, что это неправильно причинно-следственная связь проводится. Я, я не верю, что это... Он, конечно, малифик и что-то там пытается придумать, но он себе просто такой кол загоняет сам без нашей помощи, и это еще только начало, мы увидим, что может произойти. Он же взял, пошатнул свою власть, Собянин начал видеть, что что-то залупаться. То есть я не думаю, что это Путин, и я не думаю, что советские наши прививки чему-то помогут. Вот. Я думаю, это нужно уже будет э, послесловие, когда будет через 6-12 месяцев, начнется какая-то статистика реально, начнут смотреть какие-то корреляции. Потому что я вижу постоянно, знаешь, о, если он ест сало там или там, принимает баню, это все там лечение. Прочитал Илларионов в Эхо Москвы. Вот то, что у русских и там советских республик там БЦЖ делали э, вакцину от туберкулеза, это там э, помогает. Ну не знаю очень маловероятно, потому что это настолько, вирус настолько специфичен, что выработать к нему что-то практически невозможно. То есть, я думаю, они неправильно находят причинно-следственную связь. Допустим, сейчас в Нью-Йорке, где вот они стали смотреть, 90% гипертоников. Но это что? Потому что просто в Америке все гипертоники практически, потому что данная планка давления уменьшается там, с каждым годом, чтобы там, протолкнуть свои фармацевтические препараты. Или они принимают какие-то антигипертонические препараты, вот эти ACE inhibitors, которые сидят на этих пневмоцитах второго типа, вырабатывающих сурфактант, и делают вирус более чувствительным и легко проникающим в эту клетку. То есть пока это все спекуляции, умозаключения. Я не думаю, что русским можно расслабиться и курить. Я думаю... Надо продолжать самоизолироваться и соблюдать обычные меры безопасности. Вот, Жень, тут предложили покупать там гш 23 но ну, имеется в виду автоматическая пушка, да? Там вот, кстати, всегда хотел спросить, ну, максимальный калибр и максимальные возможности, что продается, там, допустим, пулемет Калашникова-Станкова я же могу купить, да, в Штатах? Ну, в общем, максимальный калибр это 50. Ну, понятно, это 12,7. Да. Вот, автоматическое оружие ты можешь купить по закону США, которое производилось до 1976 -го года, если мне не изменяет память. То это... есть, пулемет Максима я совершенно спокойно могу купить, да, не кайфовать. Спокойно, скажем так, то есть, он будет стоить, я думаю, порядка 20 тысяч баксов. И нужно пройти нужно будет пройти кучу припонов, то есть, во-первых, очень... они специально подняли на них цену, то есть, там даже AK-47, который так у меня, допустим, я купил там, у меня их три штуки, я купил там, по-моему, 500-600 там и 700 последний, вот. то AK-47 в автоматическом режиме там 5 долларов, просто вот так. Вот. А уж пулемет я уж молчу, я думаю, это еще больше. Там, там СВД 5 долларов стоит то есть она даже не автоматическая, и хрен ее найдешь, то есть это чисто такая-то раритет сейчас. То есть автоматическое оружие можно в США приобрести, нужно там, конечно, пройти небольшой геморрой, вот, но с практической точки зрения практически вариантов ну, ноль ä, применяемости, то есть ä, огромный контроль, кучу бабла и припонов перескочить. Я, я курок на обычном нажимаю быстрее, чем нужно там в целях самообороны, например. Вот квази Левс Бася очень люблю я этот ник, да, <laughs> потому что, ну, у меня код Бася, а квази Левс это, знаете, переводится почти Левс, <laughs> почти Левс Бася. <laughs> так вот, почти Левс Бася пишет: Здравствуйте, дядя Слав, киберсамурай. Ответьте, пожалуйста, что такое киберцирани и что такое кибернордовая и для чайников. Отвечаем просто, что такое кибертирания? Это обычная такая же тирания, как и во все времена была в мире, только удерживаемая при помощи всяких кибернетических примочек, то есть не при помощи нукеров там с топорами, а при помощи роботов, различных программ, видеокамер, то есть тех вещей, которые заставляют человека поступать так, а не иначе. Ну, начиная от ошейника, которые могут ему просто прицепить да, на шею и сказать, что там шаг в сторону блядь, побег и бабах башка отлетела, да, как в э, страшных антиутопиях и кончая в общем-то уже вхождением в мозг в головной вживлением туда чего-то и деланием из этого человека такого, такого кибернетического механизма э, очень послушного что такое кибернародовласть и кибернародовласть это использование тех же самых абсолютно. Абсолютно примочек, чтобы держать в узде государство, чтобы народ мог управлять э, самим собой, во-первых, а во-вторых, управлять государством, чтобы это было государство принадлежало народу, то есть, чтобы э, все э, возможные, так сказать, движения э, чиновников отслеживались. Мало того, что эти чиновники, чтобы находились на своих постах один срок, они еще были под абсолютным контролем и под абсолютным надзором, поскольку, когда прокуратура осуществляет надзор, это полная херня. А когда осуществляет надзор народ, и мы видим, как в интернете это происходит, да, когда народ выкапывает все, никакая прокуратура ничего выкопать не может, народ выкапывает все, и он имеет очень мало доступных, так сказать, камер и имеет возможности очень мало, но даже при этих минимальных возможностях он получает почти стопроцентную информацию. А представьте, если мы везде развесим камеры, то есть сделаем такое же киберобщество, только управляемое народом. То есть все, все совершенно одинаковое, модель одинаковая, все контролируется тотально. Только в одном случае народ это делает, в другом случае тиран. Вот и вся разница между кибертиранией и кибернародовластием. Да? Чтобы никто не засиживался при кибернародовластии, поэтому э -э, один срок люди должны находиться на, на э -э, там, ведущих каких-то руководящих постах.